Здравствуйте, раз вас приветствует на канале Помощь с компьютером. Если вы смотрите данный видеоурок, то у вас тоже проблема с запуском игры SMITE, когда загрузочный экран зависает намертво, и ничего нельзя поделать. Было очень много способов, которые работали до определенного времени. Это начиная от настройки запуска игры, то есть мы добавляли в свойства так, установку параметр запуска, и сюда добавляли ключик. До запуска GeForce Experience. И оптимизировали, и запускали. До момента, когда надо было нажимать X, чтобы появлялось диалоговое окно. Нажимали, ждали, пока у нас пройдет авторизация, и зайдет саму игру. Теперь на данный момент имеется два способа, которые актуальны. И работают стопроцентно. Первый способ это VPN. То есть вы скачиваете какой-нибудь VPN клиент. Например, Tynobio. Регистрируйтесь на нем, получаете какую-нибудь квоту или покупаете определенный трафик. Активируете, переходите в другую страну, получаете IP-шник уже не российский, и заходите в игру. Там уже нужно будет или отключить VPN и интернет, чтобы у нас вылетело. Потом включаете интернет, авторизовывайте и работаете. Или играете под VPN. -ом. Ну и имейте, само собой, высокий пинг. Ну, это, сам, как бы вы понимаете, не очень удобно, и ракет вы не поиграете. Второй же способ очень актуальный. Его на, а, предложили, и я хочу как раз его показать. Проверил, он работает. Заключается суть в том, что мы в хосте зак заключаем, что вот это не будет нас обращаться в интернет. А будет крутиться в нашей локальной сети. То есть, типа кряка. Что нужно сделать? Надо просто добавить вот эту строчку в файлик хост. Для этого я воспользуюсь файлом менеджером. Total Commander, вы его установите или используете Free Commander, так как хост можно менять только от имени администратора. То есть вариантов несколько, как запустить там. То есть запускаем Total Commander от имени администратора, нажимаем «Да», открываем. Теперь мы переходим в Windows, ищем System32, ищем здесь Drivers, etc, и вот наш хост. Давайте, на всякий случай, я вам покажу в проводнике, как это все выглядит. Вот мы открыли, вставили этот же адрес. То есть, локальный диск C, Windows, System2, и TC. И нам интересен вот этот файлик. Открываем его, нажимаем F4, или правой кнопочку, зажимаем, и открыть помощь. Нажали F4. Так. Открылся у нас блокнот. И вот сюда нужно вставить данную строчку. То есть мы копируем эту строчку, вставляем. То есть теперь у нас будет все это крутиться в локальной сети и не выходить в интернет. Интернет это само собой 4.0. Нажимаем Ctrl-S или файл сохранить. Сохранили. Все это нам больше не нужно. Запускаем наш смайт. Сейчас все вы увидите вживую, что все работает. Больше такой ошибки у вас не будет. Ну пока, если нас не придумают, что-нибудь еще заблокировать и как-то обойти. Но данный кряк, он позволяет данную пока од одну программу, которая зависает, не обращаться в интернет. Давайте дождемся и увидим все своими глазами. То есть, загружается... Загрузка у меня 4 разрядной системы. Пропускаем, пропускаем. То есть можно открывать как уже в полном окне, так и в оконном режиме. Все, видите, игра зашла. То есть теперь можно спокойно играть. И ранкет, и так. И не париться. Вот так легко и просто можно обойти данную проблему с зависанием. До этого шли очень долго, не могли никто найти. Но теперь, надеюсь, все смогут...